Также топор пожарный с резиновой ручкой является частью экипировки пожарных, закрепляется на поясе пожарного, не мешая ему при быстром выполнении своих задач. В процессе пожаротушения, а также во время устранения его последствий, топор можно задействовать для демонтажа деревянных конструкций горящего здания, открывания заклинивших дверей или гидрантов, вскрытия кровли, прорубания стропил. Топор пожарный с резиновой ручкой Полностью изготовлен из металлического сплава высочайшей прочности и стойкости. Ручка топора обладает диэлектрическими и защитными характеристиками. Она предотвращает возможность поражения электротоком при прорубании проводки. А также амортизирует сильные удары о жесткие типы поверхностей. Длина топора 36 см. Вес 1200 грамм.